Сегодня у нас на столе вот это. Мы ее будем раскрывать. Я э! Алло! Все в шерсти. Все в шерсти. Три. <ривот> И с вами на столе февральский выпуск. Давайте же начнем. посылку, пожалуйста, кинь мне. Бест просто кинул ее себе под ноги на полсантиметра вперед. Она не... Что у нас тут? Мелочь какая-то. Так. Режем. Поехали. Лучше ножницами пользоваться, чем ножом. Да ведь. Тут у нас вот такая. Вот такая. Сейчас. Сейчас. Вот такая. Вот такая красота у нас тут. В, вот такая, между прочим. Красота у нас тут. Между прочим. Это желтая акула. Между прочим. Кстати, она жесткая достаточно. В общем. В общем, это не просто желтая акула, это дата Line кабель. Да. Я забыл как это на русском просто... Называется. Это защита для кабеля зарядки на вашем телефоне, собственно... Это вообще планировалось еще к старому телефону купить, но ну ладно. Тот провод сестра вообще убила в хлам, просто в хлам разодрала. Давай вторую посылку. Опа, а тут у нас еще какая-то мелочь, мелочь, мелочь какая-то у нас вот еще. Так, сейчас если порву что-то будет смешно, очень смешно будет. У нас здесь болты, понимаете, болты. Ой, неужели алюминиевые? Нет, пластик, по-моему. Хотя нет, вроде металл. Это тоже не мне. Это, это вообще это типа. Это вообще не мне. Это на машину маме. А, у меня просто колпачок кто-то стырил. Такие вот как Саша. Спасибо за посылку, но такие как Саша вот они тырят колпачки с машин. Потом прикручивают к себе на велосипеды и делают вид, что это родные их. Я твою схему раскрыл. А, да. Обидно. Чутка. Ну ладно, у нас здесь фильтр для объективов. 58-го диаметру и UV. Вообще толку от него будет мало. Это просто как защитные что больше. Вообще, это планировал к другому объективу еще. Это к телевичку, телевичку а не к этому. Но... И на этот прикрепим, в принципе, будет нормально. Красивый такой. Даже вроде металл. Вообще шикарно. А стоит всего копейки. Так. Копейки стоит. Давай следующую. Спасибо. Вот так бы сразу. С первой попытки просто все сняли. Самому смешно стало цепь. Тут было больше много попыток, чем вы видите одну. Так, что у нас тут? Опа! Какая красота! Какая красота! В общем-то это опять же не мне. Это вон той крысе за кадром. Она вон там с моим прошлым телефоном ходит, поэтому... Эвульф Эмэджин Драгонс. Да. Я хотел себе вот такой заказывать. Опа! С первой попытки, теперь реально с первой попытки. Так, и это уже последняя посылка, вообще капец, их мало, денег нет, вообще ни на что, даже уже на мелкие посылки денег нет. А еще половина, ладно, меньше половины не пришло, не пришел чехол на, на Redmix. и не пришла камера, на которую я делал ставки, так-то я свою утопил где-то. Опа, что это у нас тут, 11-11, актуальная реклама, февраль месяц, скоро киберпонедельник. Так, что это? Что, что это у нас тут? Так, что за подарки, все. И Green столько подарков делает вообще. И рекламу актуальную. И каждый раз какие-то ремешки. Как они О. А. У, прикольно, но ну, хрень какой. А, и самое, самое главное, это AirVent Car Mount Holder. My English is very good. I understand. <laughs> что я говорю, Так, посмотрим. Что это за красота? Это вообще держатель телефона в машину. Опять же не мне. Машин-то нет, прав тоже нет. Хотя надо бы получить. Ага. <свят> Ау. <свят> Прищемил. Вот так он видится вот... Вот так он выглядит в разложенном состоянии. Он очень сильно кряхтит, сопит. Тут такая силиконовая жесткая силиконовая держатель. Русский тоже очень хороший у меня просто. Я, да. <с> я вообще русский знаю на идеально просто. В общем, это все, это, это все, это вообще денег нет, денег нет, понимаете? Колпачок, фильтр, чехол. И держатель. Все, все. Денег нет. Денег, а еще да, точно еще. Желтая акула вообще красота вообще. вообще такой цвет красиво просто вообще. Да. Все, на этом все. Скидывайте нам деньги. У меня появилась карточка. Можете на нее скидывать деньги. Нам нужны. Вообще надо очень много. А Хотя бы лайк поставьте, просто лайк поставьте, очень нужны ваши лайки, подписки, вон там внизу, внизу, понимаете, внизу там. А также смотрите другие ролики и вообще другие каналы. Всем спасибо.